И так, друзья, давайте продолжим наши танцы. Специально для всех, в этом зале. Прозвучат самые лучшие танцевальные в Алиму, с коленком и только для вас, друзья.